здравствуйте дорогие друзья на связи александра бонина вы явно со мной согласитесь что пришло время поговорить об осени потому что именно в этот сезон у людей начинается обострение разных заболеваний и вы явно замечали что половина населения начинает ходить с платками с насморком с температурой с кашлем и так далее и нормально ли это по-настоящему осень это как индикатор именно в этот сезон можно всегда увидеть какой человек слабый по здоровью, а какой человек сильный. И это будет определяться его иммунитетом. Человек, который реагирует на осень, и у которого начинается насморк, хандра и другие простудные заболевания, просто имеет плохой иммунитет. У него его просто нет. А люди, которые все равно заранее готовятся к этому сезону, во-первых, проживают его намного легче, и они абсолютно устойчивы ко многим вирусам. Но сейчас мы будем говорить не о простуде, а все-таки о позвоночнике и о болях в спине и в шее. Мне приходил такой вопрос, а правда ли, что именно осенью происходит обострение этих болей? И с чем это связано? Да, осень – это такой сезон года, впрочем, как и весна, когда у нас происходит перестройка организма. Как и в природе, когда природа перестраивается от лета к зиме и, наоборот, от зимы к лету, у нее происходит тотальное программирование. Она полностью обследует каждое там, дерево, листочек, атмосферу каждого облака и перестраивает нашу погоду. И то же самое происходит с нашим организмом. Именно весной и осенью у нас включается программа самообследования и самоанализа. Поэтому организм начинает сканировать каждую клеточку, каждый орган, каждую ткань и проверять его на здоровье. И именно в этот период ваши слабые места выходят наружу. И у кого что это? Если у вас остеохондроз, и вы им не занимались, то есть есть вообще боли в спине какие-то, проблемы и так далее, то естественно они очень у вас будут проявляться. Если у вас плохой иммунитет то, соответственно, вы осенью будете простывать и первыми будете, кто схватывает новые штампы вирусов и так далее. Но остановимся мы с вами все-таки на позвоночнике. Почему это происходит? То же самое. Позвоночник также сканируется всеми нашими органами, всем нашим организмом. И все слабые места, естественно, осенью начинают сразу обостряться. И происходит обострение боли в спине либо в шее. Следующий вопрос. Что с этим делать? Дело в том, что с природой не поспоришь. Осень-весна у нас случается каждый год, поэтому с этим мы с вами ничего не сделаем. Но мы можем сделать с нашим организмом. Во-первых, обязательно занимайтесь своим здоровьем заранее, допустим, летом, либо зимой. Подготавливайте организм к переходному периоду. Если вы до этого уже занимаетесь упражнениями достаточно давно и подсвечаете массаж, но у вас осенью или весной все равно происходит обострение, это тоже может быть потому что идет полная проверка организма, и это вполне даже нормально, из-за того, что просто у вас данная проблема уже существует. Любая проблема с позвоночником, она не может уйти быстро. Занимаетесь ли вы полгода, или, допустим, уже в течение года ведете здоровый образ жизни, правильно питаетесь, массаж, физкультура и так далее. В любом случае осенью-весной бывают разные срывы, и к этому просто нужно быть готовым. И все-таки как лучше себя подготовить, что если вдруг произойдет обострение, чтобы оно все-таки проходило легче? Во-первых, обязательно заниматься заранее, как я сказала. То есть вот вы занимались лечебными упражнениями, обязательно занимайтесь каждый день. Повышайте свою физическую активность, больше ходите, больше гуляйте. Находитесь на свежем воздухе. Во-вторых, обязательно вам необходимо закаливание, особенно уже к осени и особенно осенью, потому что в этот период организм просто требует закалки, требует того, чтобы вы подняли свой иммунитет. Закаливаться вы можете абсолютно разными путями. Это могут быть и растирания. И обливание холодной водой, и окунание в холодную воду, допустим, в ванне и так далее. Либо это может быть контрастный душ, например. То есть выбирайте сами, но все-таки желательно это подключать. Второе, обязательно включайте в свой рацион витамины, причем как добавку, так и из продуктов. В основном желательно использовать это, конечно, витамины группы С. Купите самую обычную скорбинку и по 5-7 дрожжей с утра обязательно пейте. Обязательно включите лимоны, бруснику, шиповник заваривайте. И кроме того, вам нужны будут витамины группы В. Можно как в таблетках, допустим, тот же нейромультивид, либо, допустим, в уколах проставить все-таки в течение 10-14 дней. И это относится не только к общему иммунитету и здоровью. Как это относится к позвоночнику? Если вы не знаете, витамин С у нас ответственен за синтез коллагена. А коллаген входит в состав всех хрящей и связок, которые окружают позвоночник. Следовательно, витамин С очень необходим для восстановления позвоночника. Но про витамины группы В я уже совсем молчу, потому что именно они поддерживают нашу нервную систему, которая и находится в нашем позвоночнике. Ну и, конечно, не забывайте в любом случае все равно заниматься обязательно упражнениями, заниматься, посещать массаж, причем именно осенью желательно все-таки начинать сеансы массажа, если летом вы этого не делали, потому что осень такой период, очень такой критический, когда вы особенно должны ответственно взяться за свое здоровье и ни в коем случае не запускать какие-либо обострения. И, кстати, обратите внимание, если вы посещали мой семинар по грамотному питанию для здоровья позвоночника, то вы явно помните, когда я рассказывала про естественную детоксикацию организма и кишечника. То есть про естественное выведение токсинов, которые накапливаются в организме. И тогда я сказала, что именно любую детоксикацию организма необходимо как раз проводить весной и осенью. Не зря у нас посты проходят именно весной, в апреле месяце, по-моему а не летом и зимой. Поэтому обратите внимание, что осень и весна – это идеальные сезоны года, когда нужно проходить чистку организма, проводить естественную детоксикацию организма, заниматься своим здоровьем, закаливаться, получать витамины и тем более поддерживать свое здоровье. Ну что ж, надеюсь, я на этот вопрос ответила. Обязательно оставайтесь здоровыми, поддерживайте свой организм, и теперь-то вы знаете, что осенью это особенно важно. На связи была Александра Бонина. Увидимся с вами в других видео. Yeah.